23 мая в рамках образовательной программы ЦИПР «Центральная индустрия промышленности России» в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел мастер-класс руководителя пресс-службы «Суперджоп» Ивана Кузнецова. Основной темой лекции стала «Карьера будущего» и рейтинг востребованности специалистов в области IT-технологий, экономики и финансов за 2011-2016 год. Казанский федеральный университет продолжает продвижение вверх в рейтинге вузов России по уровню зарплат молодых специалистов. Это рейтинг финансово-экономических специальностей, и в нем КФУ снова впервые оказался в десятке, свои позиции упротив сразу на несколько пунктов. Стоит отметить, что Казанский федеральный университет находится на данный момент на восьмом месте. Всего список состоит из 20 позиций. Хотя подготовка специалистов в области экономики занимаются порядком более 100 вузов России. Диана Шилова, Универньюз.